Всем привет дорогие друзья, с вами был И сегодня будем продолжать проходить метро Эксходос С прошлой серии мы начали проходить Мы посмотрели как э, был апокалипсис Еще раз, третий раз посмотрели Потом мы выбирались там, Нас чуть не убил этот хамелеон, мутант Потом нас отнесли в больничку там пролежались Пошли э, на путешествие вот. Мы потом взяли и поезд взорвали вообще Бомбу заложили вот так вот произошло и сейчас нам, получается, надо, там, на новую локацию будем переходить. Возьмите так раз что-нибудь себе покушать, вкусненько попить, чайок там... С печеньками, можно еще что-то. Волга. После долгих лет подземелья, воздух поверхности оказался, не оказался нам невыразимо свежим, свежим пьянил. Но эйфория, которой прибывал экипаж, экипаж объяснялась не этим. В наше путешествие свежесть. появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительства бункера на Урале. А, да. 20, Ура. 20 лет мы считали, что его больше не отправить, а он, оказывается, есть. Не президент, не армейского командования. Оказывается, все они спали, спаслись. Спаслись. Только где, Но были, только где они были, пока мы жрали друг другу. Так они умнее оказались, они там уже подготовились, ли а ли мы дебилы. Когда мы доберемся ли, до Яманту, мы обязательно спросим об этом. Ли. Ли. Только доберемся то, люди. -то Может быть теперь не доберемся, если ли, будем тупить. Да что, когда в нашей, было в нашей нашей стороне, теперь по словам Америка захвачена врагом. И нам придется прорываться с боем. Как нам всегда с боем прорываться приходилось? Маленький отряд против Окупай оккупационных армий каковы шансы получить ответ не ну тут смотря какой ответ можно получить вообще в бубен и не ответ не получить но все армия то это уже опаснее конечно тем более мы если артемка первый пойдет конечно мы сдохнем и все если будет опять э... давай артем давай иди быстрее ты первый потом я все время что я ничего и не, и не, не понимаю Тебя Тебя ага читае Чекушка опять какая-то? Имантау? До да копа... А где он? Блин, по вроде а апокалипсиса вы без масса ходите вообще нормально? Это странно. Странненько, конечно. Нет, это просто новый город, и вс ⁇ который мы не были никогда. Больше мы будем путешествовать в этой серии. Ну, не только в этой серии, вообще в, во всей игре. Это мы в лас сидели на одном месте почти, из Москвы далеко не уходили. Ушли из Москвы там чуть-чуть до Кремля, дошли и все остановились, больше никуда не уходили. А тут реально будет интересное путешествие. Я смотрел, что мы будем даже доходить аж до до Новосибирска. Огневой фоторежим, э, меню. Огневой да, прижим. не, не надо фоторежим. У меня ну, есть. Специальное приложение. Ч ⁇ все, приехали, да? Блин, пешком придется идти, ч ⁇ мы? О, там церковь, кстати. Помолимся так раз. мой там кто-то еще живой останется. Так, флаг не висит, метро, да, все правильно. Нормально все. Ну там деревяшка какие-то помешали Games. опять проехать. Сколько можно уже? Neighbour. Мы приехали, короче, все, мы выходим. И давайте Артемка будет выходить, пожалуйста. Вадниках? Да, <сí <downs> действительно. <сíts> <сíts> могут, да, могут, И что <сíts> и... <сíts> главное хоть кого-то поставить. Ну да. Кстати, тут кто-то лед прорубил, кстати. Тут же лед должен быть, по сути. Деревня на воде. Церковь на воде, я же говорил церковь там, ну так. На воде разве? Да не видно, что-то туман. Хреново видно вообще. Ч это такое? Карандаши, я что, рисовать опять что-то буду, да? А, нет, карта тут есть. Батарейки. На батарейках карта Ничего себе. Как карта, так. А ну-ка. Нифига себе, реально, карта на батарейках. А вы видели такую карту вообще? На батарейках она. Нормальненькая, нормальненькая. да может, денем? Ну, чё это? Рюкзак? Давай рюкзак мне. Так раз буду батарейки в нем носить. Для карты. Она очень... А то разрядится карта. И как я буду? потерять сейчас, а? Дебил. Не... Не тросает. А, не трогай мо ⁇ Ну ладно. Так, выбор оружия. А что, у меня есть выбор какой-то? <смех> нет, только выбор из двух видов оружия и все. Блин, вот так вот мы... верю Я же говорю, иди, палки тут, камни, блин, убрать и нормально все будет. Так, для быстрого переключения. Ну, я в курсе, я же это учился уже. А мне учиться даже не надо было, я это уже и так знал, по своему опыту. Так, мы будем идти куда-то, нет? чем будем на одном месте стоять? Мы так, чуть за хрень? Ну, мы церковь пойдем, наверное, да? А сюда, да? Ой! Ой, что-то мне хреново. что -то Артемка немножко поранился. Здорово. Да, здорово, просто офигенно. Так, тут что-то есть? Нету. О, радиация, кстати, уже повышается. Вот это плохо. Когда радиация повышается, это уже хреново. Так, мужик, у тебя что-то есть? Отдай. Носки? Не, носки себе забирай. Чё ты такой бомж вообще, а? Ни хрена у меня мужика нету. Ну, вот и что-то есть. О, нормально. Аптечка там, что-то зелье какое-то. И, и для ремонта что-то есть. И это инструменты. Так, по флажкам надо идти, да? По болоту. Ну, блин, болота ненавижу вообще. серьезно. Я помню, болотные монстры тут были раньше. А, это лед нерабочий, да? Так, вроде бы зима, но вс ⁇ тает почему-то. Вроде бы еще но уже тает. игру можно сохранить? Да, не, не надо. А, ну у меня автосохранение есть. А, какую жену? У меня нет жены. В смысле, какую жену? Вы, я, я не знаю, кто вы такие. Я, вы для меня не жена. Я вообще вас не знаю. Какую жену? У меня нет жены, все хорошо. Так-то ничего страшного не будет. О, трактор стоит. Что там есть, что-то нет? Блин. О, чё-то мне хреново, я что-то умираю. Я же говорил, надо очкомки было противогаз надеть. Это всё э -э неправда, что тут можно дышать, это всё галлюцинации. Так, там что-то есть, там нож какой-то лежал. Не надо, я пойду попробую посмотрю. Реально на воде немножко затопило. Реально весна уже походу. Так, что-то тут есть. Так, тарелки, всякая Артем, хрень. О, мужик не валяется. Не Или это кто? Артем, это бабушка? Так, Серьезно, что-то на мужика там. похоже. Блин, хрень жалко и, конечно. Всех жителей. Так, блин, а куда? Кто? А ну, нифига себе куда? Я пока лутался, она уже убежала. Нормальненько. А меня не бои, не боится, что меня слопают. О, зелье какой то опять. Что-то он задыхается, я тебе серьезно говорю. Блин, так это вода была? Это вода получается? Да, нету. В смысле, а я, а я что, один опять? Капец это кто такие? А вы кто такие? Я вас не сдавал? Идите нафиг. Артём, я как на да кто это? Опять эти дебилы, да? Креветки гигантские Давай отплывай. А как я плыву вообще? Он даже до воды не так не касается. Ну ладно, я плыву, главное, что я плыву. Блин, немножко деревню подтопило, серьезно. Здорово, и чё ты сел? Че, тебе нечего делать? Ну давай пообщаемся. Че, ворон? Че, че, каркар? Ну и пошел нафиг отсюда. Это что такое? Цунами какой-то происходит. йо как это церкви там еще живут? Там... Все, хана, церкви уже... там кто-то меня бьет уже ломают лодку ломают опять церковь э царя водяного ничущий прям есть есть он ладно я тогда заплыву ну если можно тогда я заплыву электричество грех а да ну блин дебилы Электричество грех. Ну потому что у вас его нету, отключили, потому что за неуплату. А надо было платить, потому что я вам говорил. Ну правильно, надо в 10 век входить, да? Или 15? Конечно, электричество вообще говно. Согласен. Кому эти компьютеры вообще нужны? наших всех убили? Кого именно? Что-то закрыли немножко мне, ну ладно. Я, я и... О, что тут есть, Нет? О, Блин, сундуки все облутаны. Хотя бы по гостинцы меня оставили. Какие вообще не, гости... не гостеприимные. Правда, да, опустить опустить оружие. так опусти оружие реально ч и чё выявили... у них есть лодка нормально все вы я выплыл высушили. как нибудь Тут спуск есть. Она пристани, лодка стоит. А нахрена я заходил тогда вообще В смысле а зачем я заходил тогда если мне уходить я не рада здесь Ой, да давай. ну ладно если вы мне не рады так так бы и сказали сразу Хорошо освещены-то враги могли вас заметить. Какие враги, тут местные все, все. а это враг реально. Ха! Ничего себе, анимация тут уже другая. Так, где вы там? Так. Бабушка, вам помочь? Нет? С обрезами ходят. Такую, если честно. Получай, э, патрона дай. Блядь, блядь, блядь. Никто тебя не прикроет. Не брат ты мне вообще. Там, ты беру, Пошел нафиг. Еще живой оказался. Бессмертный что ли? Так, где у нас тут? Кто вообще? Так, я сказал, выключаем свет, экономим. Ах ты блин, офигел что. Все, хочу тебе будем. Кто? Чё-то я расплылся немножко, поплыл. Подучай! Да сколько вас тут вообще, а? Да сдавайся тогда, что ты не сдаешься? а? Если сдался бы, ты сразу уже не стрелял бы. Ни хрена они не сдаются вообще, они обманывают. Аптечки нету, в смысле, вы чё, угорайте. Ну и нахрен отсюда. А, типа, плохая концовка опять. Блин. Оказывается, тут тоже есть такая фигня. Типа, плохая, хорошая концовка. Как и в прошлой серии. Там ч это зелье Мне э, что-то они вообще дают или нет? Блин. Ну, что делать надо? На ту сторону как-то перебираться? то вообще какой-то замок попали, блин. Древнегреческий, блин. Непонятно теперь, что делать здесь. Так, игрушки. По-моему, это неправильно немножко мы туда пошли. Они или нет? О, аптечка есть, да? Нет, блин, ну что за фигня? Ладно, ты в живых останешься. Ладно, я не буду тебя убивать. Выбираемся, короче, отсюда. А баночки можно? Консервные баночки, серьезно? Ну, угорайте, серьезно. Сидырючу отдать, да? Ну, я ладно, я сидырючу отдам. А, типа, они специально сделаны, чтобы... Э, если кто-то будет идти, чтобы услышать, да? Ну, прикольно, кстати, сделано, прикольно. Кто-то будет идти и заденется в нее. Так, и ладно, вам уже так уже быть не буду вас убивать. Так, а тут что есть? Нифига, да? Так, что тут у нас есть? А? Еретик? Да, еретик. А, давай, давай, пристрели меня. Хоть мы пристрели. Не, не, не, не, буду жить у нас. А закрыто, блин. Ключ надо где-то взять. Может у них есть ключ, кстати. Так, давай. Что с тобой делать? Давай руку тебя пожму. На, тебе руку пожал. Я тебе руку пожмал. Давай тебе тоже. Я тебе руку пожму. На, пожал руку, молодец. Ну а что такого тут? Ну я руку ему пожал, все правильно. все правильно. Про тебя говорят, что дьяволу поклоняешься. Нет. Правда? Меня научишь? Не, пошел ты нафиг, мужик. Я, бы я бы был бы. Да тебе и так уже лет сорок. Я... Тебе нечего делать, мужик. Иди лучше там книжки почитать. все. И... и чё, мне реально его научить надо будет? Или чё? <клышко> ну и что, как? что мне с ним делать? Пошел ты нафиг, мужик. Эти <клышко> тебе стекло разобью, чтобы воздух свежий был. А тут свежего воздуха мало у тебя вообще. Совсем уже поехал. Поехавший стал. Все, нет, я пошел. Я, я пошел от таких дебилов. У них все проблемы с головой, серьезно. Лечиться вам всем надо. Короче, уплывают вас вы дебилы. Вы как... А, консервные банки, круто. Так, можно мне как-то спустить? Да, давай. Просто какие-то дебилы, блин. Маги хотят учиться. Зачем это... Не... Я тоже не умею. Что, давай садимся, поплыли отчаливаем отсюда. Ты ну, так и всех поубивали нормально, все зачистили от нечисти всякой. Так, а плыть нам куда вообще? Там сарай какой-то. Ну, получается он туда. О, них себе. Ну, пока же, пока цел, пока вот этот дебил меня не убил. А что такое, что произошло? А ч ⁇ у меня опять плохая концовка? Конечно проще доплыть. А вон плывет. Ох, нифига себе. Кальмарик опять, да? Не, это реальная креветка. Вс, плывем. Вы угораете, меня у лодку сломали. Вс, отчаливаем. Задолбали, я плыву, себе никого не трогаю. О, сюда Артем, да. Сейчас Артема убьют опять кревески, да? Да? Походу, да. О, еще. А, да, еще побольше, да? Ох, нихрена там гигант прям. Давайте РПГ базуга, взрывайте, ее я не смогу. Нифига себе, это что за вообще? Это что за крокодил тут водится? Что за реки у вас Амазон, Амазонка что ли? -мо, -мо, -мо. Это реально крокодил какой-то. Я в шоке просто. Давай доплываем. Давай, давай. Князь. Владимир, да? Ч тут творится? Ты объяснишь мне, нет? Я не понимаю, что происходит. Я не знаю. Да, да вообще, наверное, киты даже больше. Я тоже думаю, что это кит. Я сам удивляюсь, как у вас в реке мой кит водится. Ну что, совсем уже что ли? Что у вас с природой случилось? И у вас тут, конечно, да. Бочки уронили радиоактивно, и все. Тут кит просто не не сравнится с ним. А что делать нам? Князь, рассказывай, как нам отсюда уходить. Эээ, с тобой. Я вернусь в Москву, не сделал ни одного выстрела. Да? Если не знаю. Ну, Может идти в Москву, я буду путешествовать. Я в Москве уже побыл два года или сколько? 22 два года. Мне уже надоело, если честно. Заряжай. Все, зарядил нормально. Хотите, тут есть домой там так, а... Осталось... А, ну я пока без фонарика. День сейчас. Чё, будем идти куда-то, да, или будем стоять? Еще достают... Я согласен, ну я же говорю, креветки вообще я совсем в шоке. Я в шоке просто. Сколько можно уже? Когда они сдохнут, я не понимаю. Ну, может быть. Ну, хватит триндеть, давай пошли уже. Ладно, давай, давай, сколько можно триндеть уже? Крови, блин, на рукаве всем уже так заре... не забывайте про журнала о нормально э, так ага. про журнал не забывать надо так получается нам надо вот сюда идти да окей но жалко же нет мини карты что вечно на карту эту смотреть надо но это реалистичный а да, пошли вы нахрен я не хочу вас трогать да я знаю, что они бессмертные. Пока их в голову не убьешь, ты 20 с выстрелом не, не встрелишь, они не успокоятся. Так, они вроде подохли, да? Что творится у вас туда? а типа на поезд добраться-то окей вообще без проблем я я по льду иду какая разница ну конечно камыши мне не нравятся вот эти вот а так все хорошо вот тут крест даже уже стоит кого-то уже похоронили тут походу Дорога, пацаны я вернулся живой Ну как и живой почти нет аптечку давай быстрее ну как же его, меня там в крови все. А, давайте сгорим нафиг. Да, прошел через такой путь и потом загорел просто. У больше варите, да? Или что где, это? Артем, давай к а, потом уже ко мне. а где? А ты можешь меня пропустить, наверное, да? Наверно пропустить. А где полковник? Это ты полковник, нет? Где полковник? Ну что делать будем? Полковнику иди, А где полковник? Артём, я шовку... Артем, подойди-ка. Опа. Медомельник? Офигенно у тебя вообще ноги, я сказал бы. Если оторвет, даже не страшно будет не больно особо. Можно новые поставить. На подшипник, серьезно. да ладно. Да, я спас их. Да, я молодец. Механик. Механик? Тебя ноги сделал, да? Аврору, в в Ярмак... Аврору? А где Аврора-то? Ну посмотрим. А там уже какие-то а бегают сзади, дебилы. Так, теперь ему точно знаем очень нравится. Они не. Ага. Ну окей. Пошли. здесь тут есть аптечки? Ну да ч, у вас реально аптечек нету? Здорово, да здорово, не видели этого. Да нету аптечек, вы чё Я же могу просто споткнуться и сдохнуть. Просто нефиг делать. А как не на Аврору идти? Тут лодки даже нету. Ой, что-то неплохо. Да реально нет ничего, не ни моста, ничего как я должен на аврору доплыть что ли пешком по, -по парку -про но я не хочу как-то сейчас этим заниматься блин а упал поскользнулся все-таки ух ты ё-моё еще меня Опа. Вот как не доплыть, я не понимаю. А, вон там мост, вот, вот, все нормально, я видел. Так, надо по балке вот это аккуратненько. Аккуратненько. А, ну и по краю. Ну так, вот так вот можно. А, ну воду упал, молодец. Я хотя бы не. О, это, это вообще хорошо очень. Вот так можно было так и сделать, серьезно. Сразу в воду прыгнуть и все, он бы уже оказался здесь. Вот, вот это я понимаю нормально все. Специально кто-то взял и с поез поезд с рельса сошел, чтобы хамелеон опять. На, на, на, на, на. Ты Че угораешь? Ты чё, давай стреляй. Да ну вас тут вообще дофиги чего? Хамелеончики, давайте что-то будем решать по-другому как-то. Не, я вас ман манал этих хамелеонов вообще. Кому они сдались? Жрите там другого кого-то. В смысле, я убежал? Да жрите этих дебилов, почему меня сразу? Так, это бункер. Смертельно написано. Что, реально смертельно? Или будем проверять? Смертельный бункер. Нормальненько. А что смертельно? -то? Нормальный же бункер. Правда, вход надо искать. Но это, в принципе, не самое страшное. Так, двустволка. Давай. Нет. Давай не надо. Хотя, в принципе, очень понадобилось. Очень понадобилось, она хорошая, серьезно. Намного лучше, чем вот это говно. Пистолет, один выстрел, понимаете, один выстрел. А смысл? А, все, максимум. Я могу сам делать теперь? Ух ты, нифига себе! Нормальненько. Я взял, смастерил себе что-то. Разобрать. А, так это разбирается все. А вот это собирается. А, я Нет, не очень. Ну, короче, что мы можем? Все, я сделал все, что мог. Все, что мог, я сделал. Все, выключаем свет, экономим все-таки. Ну, все-таки экономить. Как никак. Аптечка. О, э -э -э -э, немножко расплылся, но ничего страшного. А зато аптечка помогла. Блин, туман, да? Плохо, плохо. Ч это? Синя какая-то. Короче, надо уходить отсюда. Как можно подальше. Туда идти я не вижу смысла. Или на, на доке надо идти, да? А ну вас нафиг там львы ходят и хамелеоны и все. Еще дождь идет. Дождь? В смысле зимой дождь идет? Что за бред? Да ладно, дождь идет серьезно. Того угораете. Как это? Как это зимой дождь идет? Ну ладно. Противогаз. мы уходим ой, -ой, -ой. все я ухожу пацаны вы там оставайтесь сами двух сволка, на на те вы да пошли вы нафиг все я ухожу а ты кто вообще ты кто такой вообще нифига себе тут мутанты это зомби типа да я нажимаю я нажимаю на игре все хорошо офигевший ты вообще просто офигевший тип бедный мужик тебя походу начал жрать да не ну вроде бы еще целенький он только начал ты живой вообще нет так, крысы. Крысы бегают. Ну, ничего удивительного нету. Это нормально. Главное, чтобы не было никаких ловушек. Что это вообще за дом? Ух ты, -мо. Окей, поджигаем, поджигаем. О, пивасик взяли, нормально. что-то не нага есть что-то ага сюда идем машип 40 с... патронов всего осталось ну, 63 ладно 63 ну такое если честно ну, если там будет нападать стая то я точно уже ничего сделать не смогу надо короче использовать пистолетик свой о, подземная лаборатория. А я кого-то нашел, получается? А ну заперто, ну я понял, да. лаборатории то лаборатория опять. Ч это фигня? Что тут происходит вообще? не объяснит вообще, нет? вроде бы все забрал да такое конечно а там кто-то походу живой был там же кто-то говорила я аж ты дрянь на кто то выжил получается тут есть кто-то живой еще -мо, ё блюются тут ах ты блин да, ты меня пугаешь, так, а что ты не пугаешь так так надо зажечь -мо, там реально мутанты какие-то бегают. Оружие заклинило. Так, минус один. Ты чё, дебил, а? Реально зомбари походу. Ну похоже на людей очень. Только немножко все уже. Бомжами стали. А люди бомжи вот видели таких? Вот они такие же. Вот тут скримеры будут, походу, да, сейчас? не туда не пойду. Да ну вас нафиг. Манал я таких скримаков, я не хочу. Крест. Ау. Так, а крест? Тут какой-то крест есть. Ну патронов вообще мало. -мо, сколько вас тут вообще? Они камнями в меня бросаются. Они камнями в меня бросаются, я умираю от этого. Меня заклинивает вечно. Реально камнями бросаются. Офигел совсем. Тебе брось камень. А. А -а -а. Вот, короче, есть живой еще. Ты чё, офигел совсем? М, М. Я картой буду укрываться От а тебя Ох ты, блин Охреневший совсем Сколько их тут вообще? Да их они их сколько тут вообще? Камнями кидают, серьезно. Не, ну тупые, конечно, и согласен. Если они там нет? Короче, на крышу залазим и все. Ладно, чтобы на крыше никого не было. Да, да, здорово. Где он, на, кр... на кране? F, давай Q. Давай, помогай. А где он? У меня патронов нету, пожалуйста, дай. Откуда он смотрит? Оттуда. Брат, красавчик. Да сколько их тут вообще? Вылазит просто из откуда может. Ч, всех перебил нет? Сейчас опять открою дверцу и выйду, да? Короче, нет где-то здесь надо сидеть. Я не знаю куда идти вообще. Мне прямо, короче, надо идти. Вот здесь быть. А -а -а, тупой какой ты тут вообще ну и чё а чем мне это делать что он уже ходить даже разучился О, так тут есть ничего себе ты открыл мне его Я здесь, нифига себе красавчик просто какой-то левый мужик не помогает серьезно ну, вообще молодец Да, без, пат без патронов выходить с этими девилами как-то уже не очень. А у меня патронов нету, что мне, какая разница? А что ты тут сидишь вообще? Все, я поехал, я пошел, все. А, крестом звать, ну все, я, я уже заметил, что тебя крестом звать. Я Артемка, вообще уже бегаю тут. Москве уже и не только по Москве, уже даже немножко дальше Москвы зашел. Это куда? А это закрыто, это нельзя. Это хуже, конечно, становится. Ну, я понял, да, это ваше, это твоё жилище, так скажем. Ничего делать. Да, конечно, все прикольно, но... Ч ⁇ это? А, это бинокль, нормально. Пригодится, серьезно, если выслеживать кого-то, как он. Как-то меня выследил, нормально, все. На Б бинокль, ага. Понял. Это, конечно, все хорошо, но как мне вообще убираться сюда? На версаке... О, версак из Майнкрафта, серьезно. Так, а можем еще аптечку? А, нельзя. Больше нельзя. Трех. Патронов ноль. Это плохо. О, так да, там можно что-то собрать еще. Я там не заметил сначала. А там, оказывается, можно... Ч ⁇ это? А, так можно собирать? А как его взять? Два вставала. Прикольно, а как его сделать? Да надо много чего потратить, наверное. Ну ладно, наверное, пошел. А, ты, а куда ты? Куда он делся? В смысле, куда? Наверх? А, вот сюда дверь открыл даже. А вот можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешь и поехал. Понятненько. Главное, чтобы не оборвался. В драку не лезь, они темные. Как пивные бутылки небольшой. Махнули когда-нибудь. А, ну да-да. Да и у меня вообще патронов нету, Зачем мне драться с ними? Я не, я не вижу смысла, серьезно. Не надо вообще домой идти. Блин, тут сколько коляска какая-то есть дом приста дом престарелых что ли так мы здесь были мы помним да вы помните а нам спуститься надо дал тот же мужик не я пойду через низ нам же домой надо возвращаться да получается да нам домой походу да Да, мельнику Ух ты, блин. Паша он нахрен. Это психушка, реально. Заберите их психушку, пожалуйста. Чего их не забрали, психушка? Я не понял. Да тебя еще не хватало. Ну ты че, угораешь? Я этих дебилов у убивал. Что все? А что происходит? Дайте мне просто добраться до места назначения. Ч ⁇ сразу орать на меня? А что ты не бежишь? Бежи давай. О, Америка? Тут Америка, что ли? Даже вроде бы России нет. Давай пошел ты нахрен вообще. Давай Y. Ага, нельзя. Капец мне. Давайте помогайте мне. Я убегаю от вас. Все, пошли нафиг. Вы там, вы там не мойте дальше зоной идти. Все, да, все просрали моменты, когда меня можно было убить. Все, вернулся. Да. А какую они, в смысле? А что произошло? Я что-то не понял. Я пока не было, вы что тут натворили опять? А что вы до улице спите? Нормально, да? Нормально они на улице спят. Маленький маленький ребенок, офигеть. Как так можно вообще делать? Нет. Ч ⁇ реально? Да, должно... А что она пошла сейчас сама, я не понял? Полчаса, но не найдёте, ну да, ну а что я могу сделать? Ну это в следующей серии будем искать ее. Я и сам... так уже, блин, тут на... Тысяч... Ух, намучился тысяч... с этими дебилами, которые меня тысяч... хотят убить. Тысяч... Зомби, блин. Что тот... Тебя на неё, что ли? Да я не знаю, что она пошла сама. Нет, не наплевать, я вообще пошел за одним заданием, а она за другим. О, патрончики даже, да? Какой подарок? Ну, Давай ну, подарки я не люблю. Так, в смысле, а вы подарок не дадите, нет? Че, я опять туда пойду? Я не хочу туда идти. Вот серьезно, если так. Блин, патронов 0. Дайте мне патроны хотя бы сколько. 30 хотя бы штук мне хватит на дробаш. У вас реально патронов нету. Вы что, горайте? как я буду выживать? Я еле добрался сюда. Я не знаю, как мне дальше выживать. Мне верстак все-таки не сильно там много, много дает все-таки. Все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение третьей серии, то Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.